Привет, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня поговорим о такой вещи, как контроль. Некоторые говорят, что человек в своей жизни не контролирует вообще ничего, и контроль – это фикция. Нет, контроль есть. А те, кто говорят, что он, ну, его отсутствие отвергают, они лгут. Давайте разбираться по существу. Я приведу вам два примера. Допустим, взять мяч да, и бросить его вперед. Вот мяч – что-нибудь контролирует, очевидно, что нет. Любые препятствия, любые внешние воздействия на его пути изменят его направление. Мяч не контролирует. Теперь представим человека. Вот он выбрал направление да, из точки А в точку Б. И если на его пути какие-то препятствия возникнут, он, ну если они несовершенно непреодолимы, ну там какой-нибудь авраг, река, он может их преодолеть? Может. Что это, как не контроль? Вот скажите мне тогда, что это такое, если это не контроль? Или второй пример. Есть такое выражение: закипел чайник, закипел, да, человек закипел. Чайник ставим на огонь, он кипит, соответственно, свистит, бурлит, крышка там прыгает. Ну и человека, когда достают, говорят, что человек закипел. Ну, допустим, этот человек, да, вот, у него немножко осознание скажем со сознанием у него все хорошо, и его из себя вывести практически невозможно. Он себя контролирует. Что это такое, как неконтроль? Вот его достают, а он понимает, что люди, которые пытаются его достать, он знает, что они хотят его достать, вот. но он понимает, что вот они делают настолько вещи неважные, а важные, они важные вещи, они не могут нас достать, потому что они не важные, понимаете? Вот. И, соответственно, что это как не контроль? Более того, вот любая дисциплина, любая, любая выработка какой-либо привычки без контроля невозможна. Вот любая привычка, которую вы хотите приобрести, выработать в себе, она возможна только под контролем, под вашим. Без контроля невозможно. Поэтому контроль, он есть. Понятно, что мы не контролируем э, такие вещи, как, скажем, завтра можем не проснуться, или вот сейчас идем там, как говорят, да, кирпич. Любимый пример. Кирпич на голову упал, и нет человека. Вот что, что ты можешь контролировать? Или сердечко забарахлило, встало, и нет. Или подавился косточкой, и вот тебя нет. Вот такие любимые примеры. Это понятно. Но я сейчас говорю вот именно о таком контроле. Вот, как о психологическом, так и физическом. Если кто-то считает иначе, ну скажите, что это тогда как неконтроль? И каким способом мы тогда какую-то дисциплину, привычку в себе вырабатываем? Так что вот это мое видение. Говорите, кто думает иначе. Благодарю за внимание. Автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующей встречи.